любить людей, а временами очень трудно. Многие ведут себя как свинья по отношению к себе и окружающим. Многие слишком глупые, чтобы понимать неадекватность своих действий, и нужна большая внутренняя духовная сила, чтобы смочь относиться к ним со страданием, но без пафоса или высокомерного снисхождения. Эта внутренняя сила не падает с неба, а является результатом накопления опыта, прохождения суровых нравственных выборов, в числе которых, простить и понять, далеко не всегда является признаком любви. Я не грешу в этом смысле совершенством. Единственная возможность растить свою душу здесь – это любить. Как можешь и того, кого можешь.